Продолжаем наше представление. А теперь фокус с распиливанием. Для следующего номера мне потребуется пригласить очаровательную мадемуазель из зала. Я! М можно я? Ой, я! О, потрясен вашей смелостью, мадемуазель. Мой ассистент поможет вам расположиться поудобнее. сегодня было замечательное представление да замечательное как в прошлый и в позапрошлый раз все довольны разве что кроме меня маэстро а чем вы недовольны хочется верить что каркарыч великолепный и способен на нечто большее чем дешевое шарлатанство давным-давно жил знаменитый фокусник по имени Гудини. Его связывали, засовывали в мешок, после чего помещали в ящик, потом ящик обматывали толстыми цепями и подвешивали на веревке. Через несколько минут веревка обрывалась, и ящик падал на пылающие копья. А Гудини выходил на сцену, как ни в чем не бывало. Я собираюсь повторить этот трюк. А разве это не опасно? Еще как опасно, друг мой. Пока еще никому не известно, как великому Гудине удавалось проделывать этот фокус. Но мне кажется, я близок к разгадке. Как там зал? Битком! Такого аншлага у нас давно не было! Ну, мой юный коллега, пора! А вы уверены, что действительно разгадали секрет Гудини? Мой милый бараш, ни в чем, никогда нельзя быть уверенным до конца! Мне вас будет очень не хватать! спасибо бараш мне никогда не было лучшего ассистента а может вы мне расскажете секреты ваших фокусов ну на всякий случай а что ты делаешь отпусти нас ждут с ну, хотя бы фокус разбили в нем почтеннейшая публика сегодня вашему искушенному вниманию будет представлен Смертельный номер. Я буду связан и помещен в ящик, обвитый цепями и подвешенный над горящими кольями. Выбраться из этой непростой ситуации мне нужно будет прежде, чем остановятся эти песочные часы. Уже можно смотреть? Елки-голки! Зачем было нас так пугать? Да уж, ты дал жару. Меня чуть кондратий не хватил. Друзья мои, это ведь серьезное искусство. Какое-то оно слишком Серьезно. Ну, знаете ли, разве можно, извините, так наплевательски относиться к чувствам зрителя? Друзья мои, это всего-навсего фокус. Это еще что за фокусы такие? Карыч, я как подумаю, что могло что-то случиться. Я просто я не могу. Минуточку! Вам не стоило волноваться! Я сейчас все объясню! Маэстро, зачем вы сказали всем, что вас даже не было в этом ящике? Я же видел, что вы там были. О, да. Теперь старому шарлатану и вправду есть чем гордиться. Так зачем же было всех обманывать? Потому что никакие наши победы не стоят переживаний наших близких. Им лучше не знать, что мы способны на безумство. Но теперь же никто не поверит, что вы раскрыли секрет Гудини. Короче, а ты не покажешь еще раз этот свой фокус с этим, как его, с распиливанием? Он мне так нравится? А почему нет?